Надо, надо, надо надо. Итак, следственный эксперимент Проебали две флешки Обошли Вот по этим буеракам Дистанцию примерно в километр Не нашли Ставим последнюю флешку Оп. Так Как то методически делается Залазим И... Вылазим ну, царь леонид поехали <звы> <звы> не намека на то чтобы она потерялась крутой подъем градусов 15 тряска флешка стоит как вкопанная следующий подъем и спуск будут самыми перспективными там упор градусов 20 разгон страшно-то как без страховки такой снимать не повторяйте и тем не менее тряска перепады высот и вот здесь, ну подпрыгни, сука. Ага, она изменила на несколько градусов свое положение. И самый перспективный подъем-спуск. Нет, стоит как копанная. Самые, что ни на есть, буераки. Нет, флешка стоит. Так, ну и последнее перспективное место. Тут ветер в харю, а я шпарю. С перепадами высот. Вот мы, собственно, проезжаем местное капище, и буераки, и нет. Снова неудача. Флешка все еще здесь. Царь Леонид, хорош! А? Хорош! Я официально признаю эту идею со следственным экспериментом. Принципиально удачной, но идея была мертворожденна. Она на самом крутом перепаде высот чуть-чуть съехала на миллиметр. То есть она как бы не куда-то вдоль машины поехала, она просто чуть, -чуть заняла более удобное положение. Она садись и смотри, где она упадет. А где она упадет? Знаю. На трассе. Не на трассе, она шанс не упадет. Там поехали. Оп. Оп. Оп. Ну, поехали. Так, ну, поскольку с ничего интересного не происходит, смотрите, какая трасса, У нас здесь имеет место быть. Собственно, это та трасса, где академик постоянно гоняет... На своих перевернутых пэхах. Кстати, этот момент мы здесь проезжали. С ним я был к съемкой флешки. Ну да, места здесь знаковые, топовые для отечественного автомобильного блогинга. С флешкой ничего на месте. Подъезжаем к местному кладбищу. Навряд да, ли, конечно, скорбящие люди будут рады видеть нашу жизнерадостную такую процессию. А думают автомобильные блогеры. А мы нет. И здесь, кстати, вы... Извините, что создаем вам неподобающее настроение для скорби. Не могу не отметить, царь Леонид. Обычно ты ходишь помягче. Пошли на месте. А, ветер Харькове. Смотри, ебать, она подпрыгнула даже. Она подпрыгнула. А без перспективы. Подальше ответок, пожалуйста. Итак, подозрение на лежачие полицейские. Ну, посмотрим. Поворот. И прыжок полицейского. Нет, увы. И осталась последняя версия. Бетонная плита. Вернее, ряд бетонов. Значительную вибрацию. Боже, как же нелепо мы со стороны должны смотреться. Еще один полицейский флешка не поколебит. Не встретим бы живого ходячего полицейского. А то! А потом, -то на подобную сторону страховки Ряд. Вопросов. Неудобно. Итак, выезжаем на уже территорию общественной дороги. И продолжаем хулиганить соли выяснить, Где же, блядь, мы могли проебать две флешки? И вот пошли бетонные плиты со стряской. Резкий поворот Конечно, царь Леонид меня не пережжет, Но похуй И вот еще один резкий поворот И флешка На месте Блин Вот последний этап Совсем раздолбанные плиты Охеренная пляжка на жопе И вот прыжок прямо олимпийский Вынужден Констатировать. Царь Леонид, на трассу только не выезжай, блядь. Оп. Все, паркуемся. Ох. Ты сейчас разгонишься километров до 50, и она все равно будет стоять. Сука! Ну... Я, конечно не верю в чудеса но вдруг кто-нибудь на трассе колтыши санкт-петербург найдет две флешки и хотя бы одну черненькая щененькая sd-шки на 32 гигабайта я думаю это нереально но если вдруг ну там вот маякните а то у нас финальная часть теста четырех китайцев проебалась. До новых встреч!